Так, я сам себя слышу. Не знаю, почему вы сидите на заборе и не отвечаете мне. Так, о, вижу плюсик, здорово. Так, ребят, ну, начинаем мы. Э, так, привет, Ольга. Присоединилась к нам Ольга. Как ваше настроение, пишите. Сегодня мы начинаем э, четвертый выпуск вопросов и ответов. Так, Павел, привет, Привет, Игорь. Здорово. Оповещение, наверное, пришло. Ребята начинают подтягиваться. Привет, Валентина. Сегодня четвертый выпуск вопросов и ответов от меня. И сегодня мы разберем следующие пять тем, которые были озвучены в обсуждениях вопроса и ответы, которые вы мне задавали, ребят. Поэтому сегодня будет следующих пять тем. Привет, Наташа. Привет, кто у нас тут присоединился? Юрий, привет. Вот, пишите свое настроение, пишите, как вы поживаете, чем занимаетесь. Так, итак, первый вопрос, который мы сегодня раскроем: как правильно преподносить обучение новичкам команды, чтобы они не пугались объема информации. Второе. О, я сейчас смотрю, только сейчас у меня оповещение пришло. Капец, это сколько мы уже вещаем? Три практически минуты, а оповещение ВКонтакте только мне сейчас пришло, что у нас началась трансляция. Зашибись. Как-то ВКонтакте реагирует непонятно. вот. Привет, Эльвира. Сейчас ребята уже получают мои оповещения, ребята заходят. Три минуты прошло, и только люди получают оповещения. Класс. Так, Ольга, привет, Денис, привет. Как, ребят, ваше настроение? Итак, продолжаем мы дальше. Второй вопрос, который мы сегодня озвучим, это как начать бизнес с нуля. Привет, и мне только что пришло, и я сразу зашла. Да, так а мы уже три, с полов... три минуты, грубо говоря, вещали перед тем, как вот я увидел самооповещение. Вот вы и считаете, примерная задержка. То есть, проводите как... какую-нибудь трансляцию, знайте, что... Три минуты ваша аудитория вообще не повещена. Три минуты шалтай болтай настраивайте звук, общайтесь с теми ребятами, которые уже перешли. Ну и через три минуты уже начнется оповещение по всем вашим друзьям, подписчикам. И тогда уже пойдет жара, так сказать. Будет интересно. Итак, ладно, не будем отходить от темы. Первый вопрос это как правильно преподносить обучение новичкам команды чтобы они не пугались объема информации второе как начать бизнес с нуля анализ конкурентов и как сделать лучше их третье как предложить свой бизнес сетевику который в интернете минимум 7 лет опытный в разы четвертый как правильно выстроить свою первую линию поддерживать их и мотивировать на работу если сама новичок в этом деле а Пятое, Где искать опытных сетевиков и как предложить им свой бизнес, чтобы человек бросил все и заинтересовался моим предложением Прикольный вопрос, согласитесь, ребят Поставьте по 10 системе, а, насколько вам интересно узнать ответы на эти вопросы Мне сам, самому интересно, как, как, как я на них же отреагирую и как же я на них отвечу Так, Коля, вижу десяточку. Вот, присоединяются, ребят. Привет, Ирина. Вот тут Татьяна на процентов вылезла из. Прям, приумножила в 10 раз то, что я предложил. Тина, привет заманчивает 10%. Действительно. Мне бы кто ответил на эти вопросы. Но что же делаешь? Мне задали вопросы. Значит, я со своей точки зрения, со своего опыта. Буду как-то реагировать на это все Привет, Тина Вот, пишут мне вопросы, как зайти на трансляцию Ну, ребят, у вас должно было прийти оповещение Вот, так что Итак, как правильно преподносить обучение новичкам команды Чтобы они не пугались объема информации Тут как бы в присутствующих э, участников есть часть моих партнеров. И не знаю, вот ребят, ответьте. Я вам как бы структурированно даю знания, э, обучение, либо все-таки я вас гружу информацией. И, и исходя из вашего ответа, я буду полагаться... Как же мне ответить на этот вопрос, чтобы люди не испугались? Может, я как бы неправильно посчитаю. Вот Мне интересно обратную связь получить от своих партнеров по поводу того, даю ли я структурировано свои знания, либо даю как-то непонятно. Исходя из этого вопроса, ответа вашего, я отвечу полностью на этот вопрос. Ребят, напишите что-нибудь, отзовитесь. По крайней мере, вижу... Так, двое уж точно тут есть, ребят, Структурированно грузишь, структурированно гружу, а, вот, так, привет, Юлия присоединилась, все окей, вот Александр пишет, что все окей, ему все окей, Ольга Саенко, ответь, ответь пожалуйста, Да я структурировано свои знания, либо я даю как-то, ну, кашу даю, все в меру. Итак, ребят, ну окей, как правильно преподносить обучение новичкам команды, чтобы они не пугались объема информации? Ну смотрите, что делают зачастую новички в этом бизнесе на самом деле? А... На самом деле в этом бизнесе нужно знать меру, как и в любом бизнесе, как в инфобизнесе, в интернет-маркетинге, в любом продвижении нужно знать меру. И я, я такой подачи еще не видел, круто подаешь, ага, спасибо. А, по сути, вы должны осознавать одну определенную вещь, что есть определенные уровень осознанности. Вот вы, например, лидер, ну вот грубо говоря, вы человек, который уже прошел какой-то пласт информации, а, пласт опыта, и у вас совсем другой уровень осознанности, чем у вашего новичка. Вот полностью. Вот казалось бы, вы начинаете обучать своего партнера, новичка, который зашел в бизнес, вы, ты, вот вы ему говорите элементарные вещи, у вас иногда взрывается мозг. Ну как ты понять не можешь, да? И вот это вот говорит о том, что ваш уровень осознанности отличается от, от, от того человека, которому вы это преподносите. И это не значит, что он тупой, это не значит, что он не способен принять эти знания это просто говорит о том что нужно понять стать на место этого человека и вспомнить себя в первую очередь каким ты был либо каким ты была когда пришла в этот бизнес потому что у каждого свой уровень восприятия и информации и вот знаете вот возможно вы видели Такую картинку в интернете стоят по две стороны два человека и одна цифра нарисована, шестерка и девятка. И каждый человек прав по-своему. То есть один человек видит девятку, а другой человек видит шестерку. И всегда, когда анализирует ту либо иную ситуацию и думать насколько человек не прав, эту картинку. Каждый человек думает по мере своей осознанности. И каждый человек на данный конкретный момент времени делает максимально того, что может сделать. Вот это хоть масло масляно, но услышьте меня. Каждый человек на теперешний момент времени совершает те действия, которые он максимально может выполнить. И с определенным временем, с определенным уровнем осознанности... Э -э -э -э, Привета, Ирина. Ну ничего, мы пока только первый вопрос разбираем, так что не особо ты опоздала. Поэтому э, с каждым уровнем осознанности вы понимаете и, и мировоззрение у вас появляется все новое и новое, так как знаете на, на этаж вверх поднимаетесь, на первом этаже вы например мусорки видите, а как только поднимаетесь на пентхаус перед вами без масштабные просторы, да? то есть бескрайние возможности. Поэтому, когда вы э, рекрутируете ребят и начинаете их обучать, обучайте в первую очередь тому, что действительно даст им результата. Не... То, что вам якобы дают ваши спонсоры, потому что это правильно. Не грузите их вебинарами от компании, не грузите их там каким-то раздаточным материалом. Прочти 10 уроков на салфетке, посещай обязательно по понедельникам уроки по продукции. А в четвертый обязательно приходи, посещай мастер-класс нашего бриллиантового президента. В среду вот, давай мы с тобой список знакомых разберем. То есть вот есть какие-то базовые понятия, которые... Вот все сетевики пытаются прям обучить своих партнеров, надо список знакомых составлять, надо вот там-то топ-то выучить, надо продукции понять и много-много другое. Но вы не даете действительно то, что человеку даст результат. И поэтому я со своей командой работаю в первую очередь то, с чего я когда-то начинал сперва, что меня круто выстрелило. Возможно, это займет несколько недель, возможно, это займет месяц на настройку той системы, которую вы пользовались для того, чтобы получить результат. Но зато вы понимаете, что вы даете те действия, которые вам принесли результат. Не то, что вам кажется. Хорошо, Ольга, будет э, запись, посмотришь в, в запись, если будет интересно. Поэтому если э, давайте тот результат, который вам дал. Да, то есть давайте те действия, я не посещаю обучение от компании, там одно и то же говорят еженедельно. Да, для новичков возможно, что там, там будет что-то вах-вах-вах, что-то очень круто, потому что это для них новенькое. И такая поддержка, и такое количество людей, и такой пласт информации. Но рано или поздно человек понимает, что он получает определенный перегруз информации, но толку от этого никакого. Поэтому в первую очередь, во-первых, получайте сами результаты. Для того, чтобы не травить людей, как я говорил на тренингах, на интенсивах, чтобы слепой не вел слепых. Это мы уже прошли, да. А делайте то, что действительно приносит результат. Концентрируйтесь на этих действиях. И обучайте людей, в первую очередь, того, что приносит результата. Если вы до сих пор э, работаете старыми методами по списку знакомых, окей, научите правильно просто работать со списком знакомых. Через методы рекомендации, например. И потом только толкайте человека, например, на холодный рынок. Дайте ему неделю-две, научить его хорошо обзванивать свой список знакомых. да, То есть скриптам обучите чтобы он перестал бояться обычных вот этих звонков, чтобы он адаптировался и получил результат в одном – и потом, получая результат, а, проанализировав, про, протестировав, получив определенный пласт опыта, переходите к следующему этапу. Конечно, я не обучаю людей там, старым методом, у меня только все новые, то есть мы исключительно работаем через интернет. Я не запрещаю своим партнерам работать на список знакомых, я даже как бы рекомендую предлагать тут бизнес на вытянутую руку. как бы Я не, не говорю список состав 100-200 партнеров, а просто предложите пару парочку людей вот возьмите тем кому это будет действительно интересно и все на этом так Понятен вопрос, понятен ответ, да, то есть давайте людям только то знание, которое действительно приносит результат и который приносил результат вам в первую очередь. Что вы сделали для того, чтобы зарекрутировать того-либо иного партнера? Какие этапы вы прошли? И давайте вот так вот поэтапно, не спешите, не заставляйте человека, например, вот как моим партнерам, я бы им загрузил там за 4 или 8 часов, как интенсив провел, я бы им сказал, ребята, вот вам интенсив 8-часовой, давайте смотрите внедряйте а ревидерчи мне это дало когда-то а, результат екатерина про что трансляция им про вопросы ответы в сетевом бизнесе если вы занимаетесь предпринимательством в сетевом бизнесе значит это трансляция для вас а, вот если же нет значит вы не по адресу а, поэтому а так мы берем и разжевываем каждую неделю поэтапно те действия, которые нужно выполнить. Я понимаю, что на это внедрение нужно хоть неделю, хоть месяц, хоть два месяца, но мы это пройдем, и человек адекватно, 100% получит результат. Не спешите, не спешите, чтобы человек делал результат. У каждого своя мера развития. Делать это структурировано. И когда вы будете так по шагам не спеша делать, тогда у вас все получится и конечно это все будет происходить только тогда, когда вы начнете рассчитывать только на самих себя, а не на партнеров, то есть зачастую вот я уже, добрый вечер, у меня вопрос, как преодолеть психологический страх рекрутинга, как понять, чего тебе хочет по жизни, у меня вот оказалась проблема не в технике, а знания именно в себе, что посоветуешь, Мария, давай ты вот этот вопрос сейчас скопирую и мне в рубрику вопросы и просто у нас сейчас 5 вопросов, мы их разберем, и я этот вопрос обязательно включу в следующую рубрику. Просто это тоже 10-15 минут на этот вопрос. Поэтому я обязательно на него отвечу. Я даже вполне буду рад, что ты его туда поместишь. Потому что чем больше вы делаете мне вопросов, тем дольше эта рубрика будет жить. Так что здорово. Давай пообещай мне, что ты этот вопрос скопируешь и ставишь. Окей, договорились, Мария? Все. Так вот. Когда вы будете рассчитывать только на самого себя, тогда у вас будет все круто получаться, потому что вы будете понимать, что вам не нужно спешить и партнеров вам нужно обучить грамотно и качественно. Но когда вы боитесь, опять же вы не уверены в сами себе и до сих пор живете мифом в сетевом маркетинге, что я сейчас приглашу трех человек и эти три человека сделают мне бизнес, это очень обманчивый вариант, то есть вы сразу же себя обрекаете на неудачу. У меня проблем в рекрутинге нету вообще. И поэтому я понимаю, что у меня поток кандидатов, я могу, знаете, как этот рекрутинговый вентиль включить, партнеры пойдут выключить, партнеры не приходят, и я обучаю своих партнеров. И когда я понимаю, что если я обучу своих, Партнеров этому я потом просто-напросто обучаю их более продвинутым технологиям. Поэтому рассчитывайте на себя. Вот в этом самая главная ошибка нескольких лет, кто новичок в этом бизнесе особенно, несколько лет в этом бизнесе, они прям горят вот этой идеей, сейчас я приглашу там 5 человек, и эти 5 человек сделают мне бизнес. Да, иногда так случается, я не отрицаю. Это есть такие случаи, но это случается, кстати, тогда, когда вы перестаете на это рассчитывать. Вот такой вот парадокс. Все, ребят, не останавливаемся на этом месте. Я верю, что этот ответ на этот вопрос был для вас ценным. Ставьте там лайки, давайте, чтобы я увидел сердечки, ставьте лайки, если вам это было действительно ценно. Если нет, пишите. Нет, ответь мне еще что-нибудь. Переходим к следующему вопросу. Так, как начать бизнес с нуля? анализ конкурентов и как сделать лучше их? А... Жесткий вопрос, если честно. Особенно для предпринимателей сетевого бизнеса. Я не знаю, я как, как бы могу сейчас как бы открыть и посмотреть, кто это мне задал. Обычно это в интернет-маркетинге. То есть, ну, я могу это делать, потому что я кроме как рекрутинга, например, построения сетевого бизнеса, занимаюсь еще интернет-образованием. Да? То есть, предприниматель сетевого маркетинга. Я могу понять, что у меня есть конкуренты. То есть, там, Артем Нестеренко, Антон Агафонов, там, Кирилл Лицехович, То есть, те люди, которые обучают интернет-маркетинг, да, то есть, продвижение всего бизнеса через интернет. Я понимаю, что мне нужно сделать, как-то вот выделиться на рынке и сделать как-то иначе. Но когда идет м -м, речь бизнес-нуля, тут вообще конкуренции говорить не о чем, Ребят. А, понятно, что каждый сетевик это ваш конкурент, по сути, ваш конкурент. Но если вы в разных компаниях, то тут идет, знаете, больше речь нужно вести, как выстроить свой бренд. Ну, то есть, как выстроить свою личность, а, как начать бизнес с нуля, как я начинал бизнес с нуля. Я, наверное, начинал раз нацать. Ну, как сказать? Ну, ладно, не раз а, нацать, но так раз. 5 я точно начинал бизнес с нуля, и 3 месяца тому назад приблизительно это не исключение. То есть у меня не было такого, что я веду, вот я выстроил, например, огромные структуру, вот в одном из моих прошлых бизнесов я выстроил сеть 475 человек, буквально за 4 месяца. И у меня нету такой вот привычки вести за собой, вот я если выстроил эту сеть, значит они за мной все должны идти нет такого не не, не бывает ну, бывает но я так, так не делаю поэтому приблизительно там три месяца тому назад я начинал все заново и как я делал? Я понимал, что старыми методами я продвигаться не хочу. Это практически нереально. Потому что действительно конкуренция старыми методами очень велика. Потому что все уже наелись каталогами, впариваниями, там, раздачу листовок, приставание к незнакомым людям. Обз... Тут, тут понимаете, уже когда человек... вы звоните по скрипту своему знакомому, все, он, он знает, что ты сетевик. То есть вот... Ну, якобы против скриптов, звонков именно теплых либо холодных. но ну, когда вы, вам дает, а, я не знаю, там, ваш спонсор скрипт разговора, все. Когда вы звоните своему соседу, и он хоть не знает ничего о сетевом, он уже понимает на ментальном уровне, что то сетевой. А, поэтому я понимал, что таким методом я не хочу двигаться. И я понимал, что мне нужно срочно создать массовое влияние создать массовое влияние на свое окружение как ближайшее так и внешнее для того чтобы сделать себе карьеру и что необходимо вам делать если вы новичок это сделать так что по максимуму вас знало много людей и эти люди начали к вам постоянно присматриваться прислушиваться и постоянно утепляться это прямые трансляции сто процентов то есть Пускай вы нифига еще не добились сетевого бизнеса, пускай вы только вчера начали эту, этот бизнес, включайте камеру, скачайте приложение Vico life и ведите прямые трансляции. Личные консультации, прямые трансляции, вебинары и видеомаркетинг – это номер один способов утепления вашей целевой аудитории, вашего окружения. Вот вы здесь становитесь, становитесь вне конкуренции, понимаете, То есть, потому что вы должны понимать все равно, откуда ты энергию берешь, Юрий, этот вопрос туда. Если бы ты знал, сколько я работаю, <с> иногда люди могут спросить, что ты вообще нахер, извините за французские. ну давайте я, я буду с вами прозрачен, зачем мне надевать какие-то маски и показывать, какой я милый, белый, пушистый. У меня вот, смотрите, как сегодня прошел мой день. У меня прошла первая куч-сессия. Вот некоторые ребята тут, наверное, участники этой куч-сессии, по крайней мере, были. Первая куч-сессия была. Вот Полина Тышкева, вижу, она точно в первой коуч группе была. У меня есть одна куч-группа. Uh, ну, я обучаю предпринимателей SEO-бизнеса, да, то есть, uh, они записались ко мне в куч-группу, мы месяц работаем над их результатом. Вторая куч-группа со своими партнерами. Каждая куч-группа приблизительно по два часа. Uh, и сейчас я с вами веду трансляцию, которая тоже продлится около часа, то есть, в сумме я где-то, ну, 5 часов это стабильной активной работы только с публикой, да, то есть и я не учитываю то, что я еще работаю над масштабированием своего бизнеса, там придумываю контент какой-то и так далее. Да, тут есть очень, это очень интересный вопрос, Юрий, очень классный вопрос, то есть задай его мне вот в раздел вопросы и ответы обязательно вот скопирую и туда вставь и обязательно это отвечу, потому что когда я расскажу как это все делаю, вам будет, думаю, интересно. Далее. Анализ конкурентов. Тут не надо анализировать, ребята. Вы, пони... вы должны только понимать одно, что 80% предпринимателей стео-бизнеса не зарабатывают в этом бизнесе. По разным причинам. Это не из-за того, что... Виктор Торпедо. Ой, ребята, ж, если вы знали, как проходили мои 6 лет, не знаю, вот... Почему я, моя мега-идея такая, бига-идея, да, то есть, собирать вот залы по 300, по 1000 человек? Я уверен, когда вот приеду до тебя, например, Наталья, там, когда мы будем презентации делать, мастер-классы, когда я расскажу свою историю, все плакать будут, и все поймут себя, насколько, ну, как я к этому вообще шел, поэтому это, это все-таки, вот я теперь понимаю, что этой торпедой может стать каждый, потому что вот я интроверт, вот вы, наверное, на меня смотрите, вы понимаете, ну какой ты нафиг Виктор интроверт, да, то есть это, я думаю, вы понимаете, кто такие интроверты, это те люди, которым очень трудно найти взаимоотношения с людьми, там встречи тяжело проводить, на камеру тяжело говорить, теперь вы на меня смотрите и представляете, какая работа должна была случиться для того, чтобы я стал таким интровертом, которым вы видите сейчас. И если вы понимаете, что вы сами такие, вот вы можете видеть, к чему вы можете прийти. И тут нет никакого волшебства, ну, рано или поздно в любом случае я с вами этим поделюсь. То есть, пожалуйста, вопросы и ответы задавайте, чтобы я точно на них отвечал. Теперь у нас вот все-таки мы разбираем вот эти пять вопросов. Поэтому понимайте, что 80%... Бэтмен, Ватман, а не Бэтмен, поэтому 80% сетевиков не преуспевают. И вот моя, кстати, мега идея для того, чтобы на рынке СНГ, кстати, в Америке, в США, вот я сейчас обучаюсь на Западе, и там не 80% неудачники, там процентов 40% неудачники, а процентов, Виктор, я с тобой вообще косметическими темпами двигаюсь, развиваюсь, ну это здорово, вот. А, и там ну, 50 процентов так это стабильно, люди имеют результат. Почему вопрос? Потому что к сетевому бизнесу относятся как к бизнесу. У них нету такого понятия пирамида. Это, это говнище какое-то, это, это секта какая-то, чем ты занимаешься. Нет, там есть такие адепты, которые против сетевого бизнеса. Но там можно тыкать, засудить человека, сказать, «Слышь, парень, давай я подам на тебя в суд за то, что ты сетевой маркетинг обозвал сектой». Либо за то, что ты обозвал пирамидой. И если человек что-нибудь вякнет... Ну давай посудимся, и если вы занимаетесь сетевым маркетингом, вы можете там на бабло его кинуть, ну грубо говоря, выиграть моральный ущерб за то, что он вашу компанию, либо сетевой маркетинг назвал пирамидой. У нас же это капец обществом как относится, и поэтому очень много людей не преуспевают, потому что они уже потенциально заходят в этот бизнес вот с этими долбанными стереотипами. То есть... Они раньше думали, что все маркетинг это плохо, но их кто-то все-таки переубедил, они пришли в бизнес. И так как они сравнивают себя со всеми, что вот если я плохо относился к этому бизнесу, значит все мое окружение плохо к нему относится, поэтому я не буду никому предлагать бизнес топориться. Вот вот, видите, ребят, проблему. Поэтому моя мега идея вот собрать вас, ребята, для того, чтобы э, чем больше вы от меня получали обратную связь. И моя информация была настолько цена, что вы просто брали, внедряли, прислушивались. И мы вместе по итогу делали межсетевые мероприятия на сотни, на тысячи человек, где будут выступать 5, 6, 7, 8-значные чеки в сетевом бизнесе. Мы эту индустрию превратим в что-то невероятное. И тогда э, этот бизнес просто будут к нему идти как на что-то вот действительно золотое, на что-то уникальное. Поэтому на данном этапе конкурентов нету. Выделяйтесь в том, что вы используете все тренды. Вот вышла э, живая трансляция, используйте по максимуму живые трансляции. Кстати, все СММщики, даже те, кто против сетевого маркетинга, всегда приводят в пример сетевиков. Они говорят, вот даже вот эти адепты, вот это самые золотые люди, которые следят за трендами, и как только что-то внедряется в интернете, в социальных сетях, они первые, кто это тестирует. И Это на самом деле правильно. Но тестировать и постоянно делать это две разные вещи. Поэтому смотрите. Как выделяться, как начинать бизнес с нуля. Начните проводить прямые трансляции, знакомиться, общаться со своей целевой аудиторией. Берите рубрику, книги читайте, раскрывайте рубрики. Вот прям рубрики какие-нибудь придумайте и в живом трансляции проводите. Я в Одноклассники залез, так как я в Одноклассниках тоже буду прямые трансляции проводить. Я посмотрел, что там проводят, там бабки какие-то вот такие вот... Э Прям вот чуть бы гамбургеры не жуют, они включают себя со стороны, начинают снимать, валяются на диване, грубо говоря на диване и смотрят в ноутбуке, ждут пока им вопросы будет кто-то задавать. Либо бухущая какая-нибудь такая вот сигарета и начинают мальчики ищут себе партнера, там полового партнера. На ее трансляциях сидит 450 человек и начинает, ох ты, детка, милашка, давай знакомиться, вот я ищу девушку. То есть, понимаете, когда вы начинаете проводить живые трансляции, вы настолько сближаете свою аудиторию, что если бы вы если, если вы это не начнете делать, никогда вы не вовлечете быстро свою, свою аудиторию. Потому что, вот смотрите, у меня, грубо говоря, 15 тысяч человек в социальной сети ВКонтакте, вот в, в личном профиле. Если бы я не делал вирусность, если бы я не собирал базу подписчиков внутри социальной сети, не делал рассылки, ее бы максимум охватывал 1%. Ребят, 1%. С 15 тысяч мои публикации бы видели 150-250 человек. Но когда вы включаете прямую трансляцию, это сразу увеличится как минимум на 10-20%. То есть ваша вероятность преуспеть в этом бизнесе увеличится как минимум в 10-20% использования вот этих новых технологий. Так что бросайте в топку все свое стеснение, вас никто яйцами не забросает, вы не на сцене стоите, вы стоите перед камерой, вы только видите вот такие вот кружочки, которые отображают кто вас посещает там и пожалуйста. Начните проводить, давать ценность массы. Что такое бренд? Один из моих наставников, гуру сетевого бизнеса, который вообще, если кто-то слышал, Майкл Диллард, это про, это отец сетевого маркетинга через интернет. Он, он написал книгу Магнетическое спонсирование. Он сейчас не занимается сетевым маркетингом, он преуспел в сетевом бизнесе через интернет, потом он начал интернет-маркетингом заниматься, теперь он вообще ушел с интернет-бизнеса и делает глобальные Вещи на земле, придумывать технологии, которые можно выращивать овощи там, в засушливых районах. Он туда инвестирует ну, большинство своих денег. И вот он как-то сказал, бренд, что такое бренд, Вот многие неправильно выстраивают э, это понятие. Когда вы даете так много э, ценностей для своей целевой аудитории, что сама целевая аудитория начнет, начинает вас превозносить как бренд. То есть сама начинает формировать вас как бренд. Вот что такое бренд, когда целевая аудитория сама вас начинает так считать. То есть, и причиной того является то, когда вы даете, вы становитесь давателем. Вот такой человек, который постоянно дает ценность. Прошли тренинг, пускай вы заплатили за него 150-200 баксов. Включайте трансляцию, либо собирайте какую в закрытую группу, бросайте туда трафик и делитесь за пару дней теми знаниями бесплатно, которые вы потратили по 150-200 долларов. Но вокруг вас будет формироваться та аудитория, либо про трансляцию просто включайте и делитесь этими знаниями. Вокруг вас будет такая аудитория теплая собираться, что 100 человек хотя бы теплой аудитории вас постоянно будет кормить месяц из месяца и когда вы будете продавать какие-то либо свою экспертность, либо рекрутировать свой бизнес, поэтому вот как бы так и вот как начать бизнес с нуля рассказал, анализ конкурентов, тут не надо вам анализировать привет, Настя, все здорово, как сама, то есть вам не нужно конку... анализ конкурентов делать, у вас пока нету конкуренции, когда вы начинаете бизнес и начинаете активно выстраивать свою экспертность, у вас нет конкуренции. Не обращайте внимания. И как сделать лучше конкурентов? Ну... И когда вы уже выросли, например, ну вырастите хотя бы до моего результата, я не скажу, что он у меня мега крутой, но он у меня есть. И когда вы вырасти на тот уровень, когда начнете обучать тысячи человек в месяц, например, предпринимательство бизнеса, тогда вы можете конкурировать, тогда вы можете выделяться. Ну тут нужно начать с моделирования, то есть начинать делать похоже, как они, а потом уже и вырасти больше, потому что идеи начнут приходить сами по себе. Так, третий вопрос. Так, понравился наш теперешний второй разбор вариантов? Жду ваших. Если нет, пишите. Вот Третье. Как предложить свой бизнес сетевику, который в интернете минимум 7 лет, опытней в разы? Ой, ребята, стрёмный, опять стрёмный вопрос, согласитесь. Ну, прикольный вопрос. Как предложить свой бизнес сетевику, который в интернете минимум 7 лет? Опыт не в разы. Ну, опять же возьмем то, что. Ну, ребята, извините, если кто-то тут присутствует, например, с Арифлейма, ну, я как бы вообще против ничего не имею. И сам обучаю предпринимательство бизнес с Арифлейма и знаю ребят, которые в результате выходили за пару месяцев на тысяч долларов в месяц. И неважно, что это рынок перенасыщен. Но есть люди, которые, ну, даже разные компании есть, неважно, БАД, косметика, разные компании. Но есть люди, которые в сетевом маркетинге 10 лет, но у него результата нет. И этот опыт можно, ну, ну, это опыт без опыта, грубо говоря. Самое главное, что считается результат. Если иметь в виду, как предложить свой бизнес сетевику, который в интернете минимум 7 лет, опыт не в разы. Возьму, возьму себя. Я в бизнесе сетевого маркетинга 6 лет и опыт в интернете, например, года 3. Результат начал я получать в интернете вообще в сетевом года 2 тому назад. Поэтому мне бесполезно предлагать какой-то бизнес, если я сам не в поиске. Поэтому прекратите гоняться за несбывчатыми мечтами, ну, грубо говоря, пытаться пригласить супер-мега-сетевика в свою команду. А, то есть, ну, тут вот очень похож с последним вопросом, мы до этого дойдем, но есть понятие, что человек может быть 7 лет в интернете, в сетевом, но у него не быть результата, он в таком стеклянном потолке, и он на грани риска. То есть, ну, его пригласить нет проблем. То есть, тут опять же через продающую консультацию, если вы развиваетесь в какой-то нише, вот вы развиваете свою личность, как эксперт, в каком, например, продвижении в социальных сетях. И вы постоянно приглашаете людей на личные консультации, консультируя их по поводу продвижения в социальных сетях. И 100% человек, неважно какой опыт, хоть 20 лет в сетевом, и у него нету результата, и он увидит вас, будет видеть постоянный контент ежедневно. Вы постите что-то, проводите трансляции, пишите видео, он к вам обратится на консультацию. и Благодаря продающей консультации, где вы выявляете проблемы его, и потом предоставляете решение в виде своей компании, вы его зарекрутируете. Вот, вот и все. То есть. Но если это человек, у которого есть результат, с этим человеком можно только работать, если вы эксперт, и продавать свой личный коучинг, там зарабатывать 500-1000 баксов, именно делая результаты ему еще больше на своем бизнесе. Вот таким образом только, ну, по крайней мере, так я и делаю. Я так адекватно понимаю, что так и надо поступать. Не нужно гоняться за сетевиками, которые сильнее вас, вы их не привлечете. Вы можете человека другого привлечь сильнее ваш бизнес, позиционируя постоянно активный образ своей жизни, да, то есть в бизнесе, как и у моего одного наставника, да, то есть он в бизнесе зарабатывал 2500 баксов, да, он зарабатывал половиной тысяч баксов, но обучал людей, как заработать 5 тысяч баксов, ну грубо говоря. И за ним наблюдали предприниматели, традиционные предприниматели, целый год. Вот я хочу, чтобы вы сконцентрировали на этом внимание. Целый год они наблюдали за ним, потому что, ну, это вот определенный термометр есть у каждого человека, утепление, которое влияет на его уровень принятия решения. И вот им понадобилось целый год, чтобы принять решение, прийти к нему в команду. И благодаря, из-за своего влияния, они сильнее его. Настя, бан тебе. Вот, поэтому, сейчас, минуточку, найду я эту красотку. Вот, и поэтому а, они вот за ним наблюдали и буквально через год они приходят в его бизнес и благодаря своему уровню влияния делают за два месяца товарооборот больше 100 тысяч долларов. То есть он с две в половиной тысячи долларов резко поднимается до 10 тысяч долларов. Вот, ребята, что значит вовлечь сильного человека. Но для этого нужно постоянно генерировать контент. И почему я говорю сейчас заниматься вам видеомаркетингом, делать прямые трансляции? Потому что одна трансляция, либо одно видео, ладно, не буду видео, потому что это другое, например. Ну вот одна трансляция, это то же самое, что написать 10-15 постов. Вот в своем профиле. То есть представьте, вам, например, надо две недели для того, чтобы сгенерировать 15 постов ценного контента и достаточно провести одну, консуль... одну трансляцию. Насколько вот эффективнее проводить трансляции, либо писать видео и продвигать это все. Поэтому вот именно таким образом только начнут за вами наблюдать сильные люди и потом благодаря доверию к вам придут и построят этот бизнес. Так, ребят, пошли дальше. Четвертое как правильно выстроить свою первую линию, поддерживать их и мотивировать на работу, если сама новичок в этом деле. Ну, во-первых, вам нужен, давайте повторю, как правильно выстроить свою первую линию, поддержать их и мотивировать на работу, если сама новичок в этом деле. Ну, немножко вопрос непонятен, как правильно или как неправильно. То есть, либо вы строите первую линию либо вы ее не строите и с каждым разом когда вы более набираетесь опыта и результата к вам приходят все больше сильные сильные лидеры сильные люди если вы новичок вам не получится прям каким-то чудесным образом вовлечь очень сильных людей но благодаря тому что вам необходимо найти это что, еще один тролль? Сейчас я тебе кирдык башка. Обожаю, когда вот на прямых трансляциях вылазят тролли. То есть вы можете понять, что а, можно избавиться от них. Я иногда провокационно на своей личном профиле, да, то есть где у меня 15 тысяч человек, а, прям вот тематику такую задаю. MLM это хорошо или плохо и провожу трансляцию. И я понимаю, что мне важно держать целевую аудиторию у себя вокруг, а от всех остальных мне нужно избавиться. И как только кто начинает троллить, я их сразу же в бан блокирую помечаю спам, то есть и все, то есть и а, благодаря этому формирую вокруг себя только свою целевую аудиторию, так что ребят не, бои, не бойтесь троллей, наоборот вот как только появился, блокируйте, уничтожайте его и будет вам счастье, то есть наоборот к троллям классно относитесь, потому что они показывают свое лицо, поэтому во-первых, вам нужно научиться выстроить такую систему, которая позволит вам рекрутировать людей на, постоянном, на постоянной основе. Я, например, это сейчас нашел в социальной сети ВКонтакте, на это, этому я обучал ребят на интенсиве, да, то есть двухдневном, своих партнеров я обучаю. А, вот те, кто, ребят, кстати, не участвуют в новом потоке, в 10-дневном лагере, добро пожаловать, закрепленная запись на моей истине, либо в группе, пожалуйста, принимайте участие, 10 дней там будет прокачка вашей социальной сети, мы будем работать над социальной сетью, как вовлекать людей и так далее. Поэтому принимайте, если у вас до сих пор нету выстроенной системы вовлечения людей в свой бизнес, это очень жутко. То есть если у вас нету понятия, как привлечь людей, либо у вас стоит страх, где их взять, тогда вам на мой тренинг, то есть ну, он бесплатный тем более, пользуйтесь этим случаем, если вы до сих пор не вписались. Потому что вопрос в людях благодаря интернету вообще не стоит, то есть людей безграничное количество и ваша целевая аудитория, ребята, очень круто. Много. То есть сегодня вот мы с своими ребятами прошли, провели коуч-сессию, мы парсили аудиторию, вытягивали целевую аудиторию с групп и мы находили и видели, что самая теплая, самая горячая целевую аудиторию по пяти совпадениям можно найти практически до 20 тысяч человек. И представьте, если вы умеете выцеплять эти 20 тысяч человек и именно им, своей целевой аудитории, предлагать свой бизнес, либо предлагать то, что им будет интересно. То есть вопрос в привлечении людей вообще не стоит, когда вы владеете определенными технологиями. И когда вы научитесь на постоянной основе привлекать своих людей в первую линию, ваши стандарты, запросы, то есть стандарты качества вашей первой линии будут возрастать. Вот на данный момент я, потому что только начал, например, свой сетевой проект, новый, да, там пару месяцев назад, я беру вот, ну вот есть стандартный вход в мой бизнес. И ко мне ребята приходят в первую линию по этому стандартному входу, да, то есть потому что я беру костяк команды, которым обучаю, на которой мне еще есть время. Но еще приблизительно чуть-чуть, буквально месяц, и я повышу стандарт качества и буду вовлекать человека в два раза дороже в свой бизнес. Потому что я буду понимать, что мне времени намного меньше ну, становится. И мне нужно более качественный кандидат. И поэтому я буду вовлекать человека на дороже в ход. Тем самым буду понимать, что он будет ну, более качественный кандидат и более ответственно относиться к тому, что я даю. И поэтому только со временем, научившись, найдя тот инструмент, который вас лишает проблем привлечения в первую линию, вы будете поднимать стандарты качества своих кандидатов в первую линию. Как поддерживать их и мотивировать на работу? Ну, ребят, тут есть несколько моментов. Первое. Никого мотивировать не надо. То есть если человек сам себя не может смотивировать, вы его не смотивируете. А если смотивируете, то это на очень короткий срок. То есть у вашего кандидата, у вашего партнера должна быть внутренняя мотивация в первую очередь преуспеть. Внешняя мотивация это краткосрочная мотивация, буквально на пару дней, на неделю максимум. И все на этом. Эта мотивация вся пропадает. Конечно, вы можете стимулировать своих партнеров. Вот как я для ребят своей коуч-группы, например, создал определен... вот за определенные действия. Вот они постят пост, они проводят трансляцию, они проводят консультацию, и каждое их действие поощряется с моей стороны. да, То есть присуждается какой-то балл. Это с моей именно стороны, как спонсора. И в конечном итоге, если они набирают определенное количество баллов, они получат от меня дополнительные подарки, да, то есть это моя дополнительная стимуляция, чтобы смотивировать их на более эффективные действия, но я понимаю, что я их полностью смотивировать не могу, если они сами не смотивированы получить результат, просто благодаря определенного дополнительного стимула они могут это сделать быстрее, поэтому кота за хвост тянуть не нужно. А если человек умер, <свят> то есть вы его не живите. В мою команду тоже приходят люди, и вот они могут заплатить за вход, и буквально через неделю их можно не найти. То есть они уходят сами, просто исчезают. И, и, и что, мне бегать за ним? Нет. Потому что я понимаю, что я вовлеку еще нового человека, мне с этим проблем нету. Поэтому тут все абсолютно талкивается, с уверенности в себе. И когда вы уверены, вот как мои ребята говорили, что я торпеда, там а, даю те знания, которые их мотивируют, поднимают, то есть, когда вы становитесь уверенным в себе, у вас вот уровень развития совсем по-другому начинает происходить, то есть, и, и партнеры это чувствуют, и мотивировать их особо не нужно, они будут действовать, поэтому начинайте с малого, научитесь, найдите тот механизм, если вы не можете найти, участвуйте в моем бесплатном 10-дневном тренинге, если до сих пор не вписались, и я думаю, вы найдете тот инструмент, который вам необходим. Так, пятый вопрос. Как, ребят, вам ценно то, что я даю? Мы за сегодня уничтожили два тролля, то есть это круто. Я уже сколько трансляций провожу, наверное, уже с десяток, даже больше провел прямых трансляций ВКонтакте. И до сих пор я троллей, кстати, не встречал, на счастье. А тут вот тебе два целых за... И это в моей группе, кстати. Удивительно. Круто. Я их заблокировал, и эти ребята в моей группе больше не будут ничего делать. В черный список так сказать они попали так 5 спасибо да не за что Пятый вопрос как искать опытных сетевиков и как предложить им свой бизнес чтобы человек бросил все и заинтересовался моим предложением изначально неправильный вопрос то есть изначально неправильное рассуждение искать найти опытных сетевиков проблема ноль Абсолютно. Как предложить им свой бизнес, вопрос в другом. И чтобы человек бросил все и заинтересовался моим предложением, это вообще неправильный вопрос. Опытные сетевики обычно сидят в Фейсбуке, сразу же вам говорю, в Фейсбуке более платежеспособная аудитория и сидит она там. Если брать ВКонтакте, то по профилю можно увидеть, зайти в профиль, просто начинать штудировать человек, вот, Находите, видите его стиль жизни, видите его результаты. Ну, вы видите, что человек до, дорого пахнет. да? То есть, вот вы заходите к нему на страницу и вы видите, что у него есть результат. Это не просто позиционирование в виде профессиональных фоток, а то, что он путешествует, то, что он выступает где-то, отзывы. То есть, это все показывает на его результативность в бизнесе. Найти его не вопрос. А второй вопрос – это не предложить им свой бизнес, а предложить себя. И в, какой, в каком варианте? Здесь вам нужно развивать свою личность, свою внутренний стержень и свою экспертность. И только на свою личность приглашать свой бизнес. Никогда, никогда и третий раз никогда отныне как это правильно говорит, ребята, напишите мне, как это говорится. И на века вперед, вот с теперешних пор и впоследствии вдалеке привлечение на компанию больше не сработает никогда, если вы хотите привлечь качественного партнера. Если вы хотите э, отталкиваться от случайных чисел, я не говорю, что предлагая компанию вы не можете выиграть. Вы выиграете. Вы привлечете несколько адептов, которые будут слепо верить в компанию, но не получив результата, они пойдут в другой мегапроект, в котором есть какой-нибудь пассив, да, то есть какой-то процент и какой-то доход даже не приглашая. То есть, понимаете? То есть он будет искать кнопку бабло. И только благодаря своей личности, когда вы на каждом этапе квалифицируете своего кандидата, то есть вы даже говорите, нет, извини, ты мне не подходишь, либо окей, давай попробуем, когда у вас есть еще вопрос в первой линии, вы можете каждому говорить, окей, давай попробуем, сделаем с тобой результат, но чем дальше вы будете двигаться, вы будете всех квалифицировать, и вы всех точно не будете брать в первую линию. И буквально через месяца три я тоже закрываю вопрос в первой линии, то есть вообще закрываю доступ прийти ко мне в первую линию, потому что я просто... И теоретически, и физически, и даже психологически я пойму, что я просто не осилю тот поток кандидатов, который у меня есть. Моя задача теперь ездить. У меня бизнес, например, в Молдаве, Украине, Беларусь, Россия, Греция, Израиль. И моя задача летать к ним. Проводить презентации и под них уже подписывать людей, чтобы они это уже начали делать. И потом просто уже вот этот механизм, сниженный ком, когда набирается, уже просто-напросто получать просто феноменальные результаты, о которых все говорят, остаточный доход и много-много другое. Поэтому нельзя сделать так, чтобы сильный лидер бросил свой проект. Вообще, если честно, топ-лидеров практически вообще нельзя вытянуть с их позиции в сетевых компаниях, потому что, извините за французский, если тут сидят вот эти топ-чеки, да, потому что, ну, как бы, меня не, некоторые топ-чеки нанимали в свой бизнес, да, то есть для того, чтобы я выстраивал автоворонки, я знаю прям изнутри, что творится у этих топ-чеков, и, и на, ко, на какой грани их стоит бизнес, потому что они боятся внедрять глобальный интернет. Они просто сад вот это вот, знаешь, э, или сцуд, как правильно, сикают, да, сикают что-то новое для себя сделать. И неважно, что это новое, сделать просто прорыв в их бизнесе. Но вот они добились вот этого верха еще в, в 95-х, максимум в 2000-х годах, когда интернет еще не был настолько пропагандирован. Они добились... Да, сцикотно им, на их бросить их позицию, потому что они понимают, вот, ребят, вы должны понять, вот они все зачастую говорят, пользуются своим списком знакомых и обучают старым методом, но им сцикотно просто взять и с нуля показать людям, на что они способны. Я не говорю, что они не построят этот бизнес, они построят благодаря своему опыту, благодаря внутреннему стержню, они построят, но они будут идти намного дольше к этому результату, к которому они шли в 90-х. И, скорее всего, они сойдут с этой позиции. И поэтому им сцикотно. И пускай смотрят вот эту вот трансляцию, вот эти топ-лидеры. И меня потом, вот это как про, э, это провокация, да, пускай они там обзывают меня плохими словами, но я знаю, что я прав, потому что я знаю, насколько изнутри выглядит бизнес тех людей, которые выстроили этот бизнес в 90-х. И... И благодаря, ребят, вы сейчас такое, в таком преимущественном положении, я вам сейчас расскажу, почему. Стереотипность к сетевому бизнесу осталась только у старого поколения. Вот услышите меня: стереотипность к сетевому бизнесу осталась старого поколения, которое помнит Gerbalife, Amway и все клетчатые сумки и много-много другое, когда телевидение очень плохо отзывалось в сетевом бизнесе. Сейчас, если привлекать молодежь. От 23 лет до 30 эти люди даже не знают, что сетевой бизнес это плохо. Они видят в округе очень много успешных предпринимателей сетевого бизнеса. И я как бы вижу очень много успешных компаний, где просто на молодежи построен этот бизнес. Где они показывают свой лайфстайл и просто рвут шаблоны в своих чеках. Все потому, что у них нет этих старых стереотипов. И вот вам, ребята, сейчас очень... Вот вы в преимуществом, ну я и все вы... В преимущественной ситуации сейчас намного проще строить сетевой бизнес благодаря технологиям и благодаря тому, что новое поколение намного развито и намного менее стереотипно к этому бизнесу, поэтому у вас все карты, да, то есть все тузы в рукавах. О, все, ребят, я немножко, если честно, подустал. Я верю, что м -м, этот выпуск был для вас мега крутым, мега полезным. У вас если остались вопросы если у вас есть новые вопросы обязательно вот видите в, в, в, на протяжении первой трансляции появилось два вопроса которые пойдут на следующий эфир надеюсь они оставили в рубрике эти вопросы так сейчас посмотрю да здорово ребят спасибо вижу а, поэтому все круто да то есть оставляйте свои вопросы уже есть как минимум три вопроса на следующий раз. Еще осталось два, и мы сто 100% организовываем следующий, следующую трансляцию. Так, ребят, поддержите меня. Новенький блог. Прошу вас стать участником моего паблика. И поставьте лайки к постам. В свою очередь гарантирован 100% взаимность. А -а -а, спамщица какая. Ну ладно, шутка. Да, ребят, заходите. Прикольно, кстати, Наталья... Она круто владеет, кстати, копирайтингом и круто владеет оформлением, ну, навыками оформления, продающего оформления своего паблика, своей группы. Переходите к ней в группу, смотрите пример, можете записываться к ней на консультации, она вас проконсультирует, то есть вообще большая молодец вот в этом направлении и то что действительно развиваться нестандартными методами не зря я нетипичный сетевик и те кто попадает в мое окружение прямо резко становится нетипичным предпринимателем сетевого бизнеса и просто мы скоро вообще будем все ребята рвать вот эти шаблоны сетевого бизнеса поэтому скоро будет жара вот ребят а, кстати я же делал анонсы, да, то, что каждый день у меня прямые трансляции в разных социальных сетях. И завтра, кстати, начинается рубрика, первая тема в рубрике «Прибыль в домашнем бизнесе». И он будет проходить на моей личной странице, то есть в моем личном профиле Виктор Бандолет. Так что, ребят, буду вас ждать завтра тоже. Завтра, наверное, будет горячее, потому что и тролли могут появиться, и публика там побольше, да, то есть 15 тысяч человек, не 3 тысячи человек, как в группе, а 15 тысяч человек, и там будет, наверное, горячо. Так что, да, ВКонтакте, именно в моем профиле, сейчас трансляция идет в моей группе, а завтра будет в моем профиле. И в своем профиле будет рубрика «Разбираться прибыль в домашнем бизнесе». Вот, те ребята, кто присоединяется, вот Александр присоединился, будешь смотреть, к сожалению, в записи, потому что мы уже прощаемся, мы уже... Практически час общаемся. Кстати, ни одна рубрика так много не затягивала именно вопросы и ответы. Это, наверное, первая рубрика, когда я прям выхлестываю всю информацию, все свои эмоции. Все, ребят, был искренне рад и искренне признателен вам, что вы присутствуете и даете мне постоянную обратную связь. С вами был Виктор Бандалет. Если вы не принимаете участие во втором потоке 10-дневного лагеря, который стартует 10 июля. You're welcome, пожалуйста, принимайте. Я уверен, что там вы получите просто крутую информацию. И до встречи завтра. Пока-пока.